Oh, oh, oh. Евгений Медведев и Чхан Чун Хван выступили на открытии концерта на льду Макдонга в Сеуле, где проходил ледовое шоу LG Sing Ice Fantasy. Это ледовое шоу будет сопровождаться с Чхан Чун Хваном, южнокорейским фигуристом, Алиной Загитовой, Евгением Медведев, А также выступили на сцене олимпийская пара Алена Савченко и Бруно Массо. Еще одна пара Александр Гамелин, Юра Мин с Южной Кореи и Евгений Плющенко. Алина Загитова, которая исполнила свой первый дебют в ледовом шоу в Южной Корее, оставила небесную улыбку на льду. Это был впечатляющий опыт. Публика поддерживала нас и тепло встретила, сказала Алина Загитова.